Рад всех приветствовать. И сегодня хочу поделиться с вами случаем, который произошел со мной. Надеюсь, он поможет в будущем, чтобы вас не развели так же, как меня. Итак, история. Я думаю, что многие работают с Тинькофф банком. И для многих будет эта история интересно поучительная, Хотя это может произойти с любым банком и с любым человеком. Я в этом теперь еще более чем уверен. Итак, все по порядку. Кто не подписан, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Найти его можно. Трейдинг с КБ Роботс он называется. И давайте э, начинать. Итак, сейчас я приведу вам тот слайд, который я рассказываю всем в курсе по криптовалютам, в частности, я рассказываю, как раду деньги с криптокошельков. Но в данном случае сейчас вообще с криптокошельками практически связи нет, это может быть случиться не только с криптокошельками, но и при любых действиях, которые вы можете совершать там, в интернет-магазинах, в общем, везде в онлайн-торговле. Вот что я рассказывал, как в основном крадут деньги. Кража мнемонической фразы, кража файла с ключами. Следующие. Дают пароль для доступа. Следующие. Сообщает фразу на форумах. Следующие. Выделю здесь желтым. Фишинговые сайты для генерации кошельков. В данном случае я использовал, точнее меня разделили на два пункта. Я дал сам, собственно, свой пароль доступа и я попал на фишинговый сайт для генерации кошельков. То есть в 90% в 99 виноват сам трейдер как я рассказывал и это действительно так теперь давайте все по порядку как э, произошло у меня значит чем я занимался я находился на бирже Bybit и совершал совершенно э, такую стандартную операцию через P2P платформу здесь я думаю что кто э, с криптовалютой работает те знает. но э, вообще разницы здесь э, принципиальной нет потому что это могло случиться и на любом другом сайте э, где вы с кем-то общаетесь. То здесь задается, вот я здесь как раз выбирал способ оплаты тиньков. Да, так все эти подтверждения. Способ оплаты тиньков Выбираешь. И здесь, соответственно, можно обменять криптовалюту на деньги. Процедура такая, что вы выбираете цену, которая вас устраивает, указываете сколько купить. И процесс такой, что вы через тиньков карточки карточки переводите на счет Бывает по телефону, но в основном по номеру банковской карты переводите э, тому, кто продает вам криптовалюту, обычно это СДТ, переводите ему деньги, он, соответственно, вам возвращает криптовалюту. А, на самом деле этот объект совершенно безопасный, потому что э, криптовалюта в моменте зарезервирована вот эта биржа Binance, она там находится. Если вы деньги перевели, то... Через какое-то время либо сам пользователь отправляет эти деньги, либо вы подаете апелляцию, и Binance смотрит, что вы да, действительно перевод сделали на указанную карту, и эти э, активы вам перечислят. Вот так все должно происходить. Как произошло все у меня. Почему так все? Э, ну Не скажу, что печально. Это хороший опыт, и всегда, когда вы теряете не все, а теряете часть, это опыт вам на будущее быть более осторожным. Как все происходило? Смотрите, значит, я, как сказал, я совершал обмен на бирже Binance, P2P-торговля, и процесс обмена начали меня специально затягивать. Причем там есть час для общения с продавцом криптовалюты, и мне написали, да, деньги пришли, но что-то я не пойму, кто прислал, что прислал. Говорят, сбросьте квитанцию, то есть квитанцию о том, что я перевел деньги на ту карточку, которая была указана. В принципе, операция законная, и это нормально. И даже если бы я открыл апелляцию, меня тоже могли попросить это сделать. То есть я там открываю фактически только ну никакой информации ни по банковским картам, никаких паролей, естественно, я там не сообщаю. Это стандартная процедура. Поэтому я, собственно, это и сделал. Но криптовалюта мне пока не приходила. Теперь для того, чтобы сбросить квитанцию, мне нужно было найти в поиске ну, нужно было зайти в тинькофф банк ну я решил что э, сделаю это с компьютера и вбиваю в поиске то что нельзя делать я обо всем это говорю Тиньков вход личный кабинет вбиваю и попадаю на фишинговый сайт называется он Тиньков. на конце должно быть 2 f а здесь w такая мелочь которую я конечно в процессе обмена потому что уже там прошло 10 минут мне криптовалюту что-то не хотят перечислять я как бы начинаю беспокоиться, чувствую, что человек вступает со мной в контакт, пишет что-то в чат, уже якобы почувствовал, что-то не так. Да, хорошо, попадаю на фишинговый сайт. А сайт, я вам потом покажу, принтскрин, просто сделан идеально. Попадается точно сайт Тинькова и буквально через 3 секунды страничка меняется и я высвечиваю только окно, где нужно ввести номер телефона и, соответственно, пароль. Я, соответственно, номер телефона ввожу. Следующее окно появляется. Я ввожу пароль, но они должны, чтобы войти в кабинет, получить доступ к коду с телефона. Отлично. Я получаю смс, потому что у них уже есть пароль и телефон, и они уже параллельно начинают процедуру входа в мой личный кабинет. Но им не хватает смс-подтверждения. Смс ко мне на телефон, соответственно, приходит при попытке входа мошенниками в личный кабинет. И... Соответственно, на экране у меня тоже меняется окно. Там написано, что-то подозрительное происходит с вашим сайтом. Кто-то пытается там подозрительный какой-то сбой. Вам необходимо ввести смс, чтобы войти в личный кабинет. И главное, что внизу все четко, черным по белому написано. Никогда не сообщайте смс там мошенникам. Никому не передавайте. Только себе. Отлично. Я тоже пытаюсь входить в кабинет. И, соответственно, это смс я ввожу, но я ввожу на фишинговом сайте, на сайте Тиньков, где на конце W. Все, фактически я сам отдаю возможность войти в свой личный кабинет Тинькова. Кто-то входит в мой личный кабинет и, соответственно, совершает перевод по номеру телефона уже без всяких смс, быстрый систем быстрых платежей и самое главное, что переводит на другой банк. Если внутри банка теньков еще была бы возможность разобраться. Все, деньги уходят э, в другой банк на телефон. Естественно, телефон тоже э, подменный. Теперь задача злоумышленников быстро от эти, эти деньги э, обналичить, вывести э, уже фактически через э, где-то другом месте. Э, и после этого, соответственно, э, еще раз подтверждается, что P2P обмен безопасный, криптовалюта приходит мне. Э, что происходит с моими деньгами? мой остаток денег который был на карточке он полностью обнулен несколькими переводами на разные телефоны происходит списание моих средств и слава богу что в данном случае мне повезло что та сумма криптовалюты которая мне пришла она в разы превышала ту сумму с которую с меня списали как так произошло первое вот что вы должны обязательно делать вот переход на фишинговый сайт и вверху сайт родной Тиньков. Сначала попадаете на сайт Тиньков, потом при авторизации вот ID Тиньков, а авторизации там шаг, точно так же, все точно такой же появляется путь, но сайт вот такой. Я проверил данный сайт, сейчас он уже не работает, доступа к нему нет, но я собственно его сообщил в службу безопасности Тинькофф банка. И сайт сейчас похоже заблокирован, но тогда он работал. И там после этого, я самое главное, что я не сразу понял, что у меня развели. То, что я вошел на фишинговый сайт, я э, понял уже только потом, посмотрев на самом деле в историю браузера. Я был уверен, что я нахожусь на оригинальном сайте. И вот это справа окна, которые всплывает при входе в Тинькофф банк, они были ну совершенно один в один сделаны. То есть на самом деле э, развод очень классический. Мне не отправляли никакую ссылку, мне ничего не присылали в данный мом момент какой-то проплачивается э, топовое положение сайта там, в Яндексе, в других поисковиках и вот этот сайт попадает в топ то есть топовый сайт все он в топах, я его нахожу в поисковике первую попавшую строчку э, естественно она скорее всего рекламная потому что э, так в обычный поиск попадает Тиньков, ну я сейчас к сожалению уже не могу это восстановить скорее всего это была проплаченная реклама вхожу на фишинговый сайт ввожу телефон сам собственно Потом у меня следующее. Ну, единственное, я вот сейчас помню, что там, по-моему, не было э, приветствия. Там, не помню, пароль вот этого, может быть, внизу не было. Но вот все, где ввести пароль, вот эти все окна, они просто один в один. И также обязательно было под этим окном предупреждение, что никогда не отдавайте смс-пароли э, для входа в кабинет злоумышленником. Ну, это понятно. А я, собственно, э, собственно, именно это и сделал. Так что вот такой очень красивый развод и что даже я не сразу понял, я понял уже там, через несколько часов после общения там, с Тинькофф банком, естественно эти деньги мне уже никогда не вернутся, которые с меня списали, и я только потом до меня дошло, что вот возможно я попал на фишинговый сайт, проверив в истории браузера, действительно обнаружил что сайт был не оригинальный. А какие можно из этого сделать выводы? А вывод я делаю следующий, что все-таки обмен и тупи торговли на крипто биржах это операция безопасная. Если кто-то вас начинает там прессовать, говорит мы подадим на апелляцию, не проблема, всегда апелляция будет в вашу пользу, если у вас совершен перевод через личный кабинет Тинькова и вы этот принскрин в чат сбросите. И следующее, что меня еще больше успокоило, что все-таки безопасность Тинькова банка она была подтверждена и вход был, это был не взлом сайта, это не было какая-то атака со стороны сотрудников Тинькофф Банка, какие-то мошенники. Нет, это была работа. Как вот я даже 99,9% случаев виноват обычно сам трейдер или пользователь. Собственно, я все сделал для того, чтобы у меня эти деньги забрали. И вот еще один урок, чтобы такого не повторилось в будущем. Возможностей таких полно. Ну и да, с течение всех обстоятельств. Возможно, я мог заметить сайт, возможно, я мог зайти на оригинальный сайт, сайт Тинькова, тогда просто ничего не произошло. Тогда бы мне либо перечислили криптовалюту, либо, возможно, какой-то еще был запасной ход э, у тех, кто, э, в частности, вот, да, пользователь, который на P2P торговле, он был с ними явно замешан. Возможно, у них был какой-то еще шаг, возможно, мне сбросили бы ссылку, попросили бы там что-то там, не знаю, тестовый рубль какой-нибудь отправить для подтверждения. И у кого-то, возможно, тоже это сработало. Так что возьмите это на вооружение. Надеюсь, что с вами подобного не случится. И будьте осторожны. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что чьи-то деньги я смогу спасти от подобных действий. Всем счастливо. Не забывайте ставить лайки видео, если понравилось. До новых встреч!